В протяжении месяца в пионерской дружине имени Владимира Залевского Вердомирской средней школы Свисловского района открылась и действовала школа юных фокусников. В рамках проведения второго этапа республиканского Тимуровского проекта «Тимуров цыбай по теме «Фокусы» у ребят состоялась встреча на все сто». Заведующий Вердемирского сельского филиала клуба «Чмак Еленой». Елена Юрьевна показала не только волшебные трюки и упражнения, но и провела мастер-класс «Волшебство рядом» для Тимуровского отряда Вот Депутат молодежного парламента при Свислочском районном совете депутатов и участница волонтерского движения «Доброе сердце» Ульяна Борис также решила показать свои фокусы и эксперименты и проявила активное участие в таком заванчивом деле. Будучи увлеченной химией, она показала химические опыты и эксперименты. Участники любительского объединения «Современник» информационно-библиотечного центра Вердомирской средней школы предложили и вызвались помочь зимуровцам в поисках фокусов на страницах изданий для детей. Вместе с «Современниками» была составлена копилка картотека фокусов. Юные фокусники изучали теорию, внимательно читали описание трюков и последовательность их демонстраций. Затем тщательно готовили реквизит, чтобы отправиться на встречу с малышами в детский сад. Неожиданный сюрприз, состоящий из разных фокусов и трюков, вызвал у маленьких непосед шкалят большое удивление и восторг. Далее тимуровцы организовали веселую переменку для младших друзей октябрят. Юные маги сделали всех заинтересованных полноценными участниками своей программы. Малыши пытались разгадать суть фокусов, дружно произнося волшебные слова заклинания. Девочки, научилась делать фокусы. Показать? Покажи! Кригли, Даша, Даша. Сложные иллюзии юным волшебникам пока не под силу, но если у вас на душе скучно и грустно, Тимуровский отряд вот в Вердамишской школе готов подарить вам хорошее настроение. Оказывается, фокусы это очень весело и увлекательно, когда в деле Вердомишское объединение Тимуровцев вот.